Советский ученый Казанского университета Семен Александрович Альтшулер исследовал ядерный магнитный резонанс на протонах воды. Об открытии великого ученого смотрите далее.